Нет, давай, знаешь, давай чуть назад. там Серега, были. С, что под... ты, ты, может быть, пойдешь куда подальше, а? Ставай, Тарантино! С вообще. Снимаем с коленки, вообще, просто просто с коленки, без Буб... подготовки. Бубенцы да. только приковывают. Отойди. Все, Все, давай. Так, сейчас подожди, да, это, это, это, это, Уже пленка пошла, уже мотается пленочка. Все, готово. Пока есть еще там небольшой период. Денис, ты можешь статично снимать? Что ты начинаешь? Бесить? Перед нами. Прям вот ровно что было. Вот, вот, вот, все, вот так. С кривого все. стартера. Готово? А это чибики закрыл? Все, огонь. Давай сначала, да? Ну, сначала, конечно, давай. Давай, давай. Сейчас, вот заводимся с кривого стартера. А, да, давай. Все, давай. Газу. Давай чуть-чуть отойдем, чтобы на одном уровне стоять. А? Друзья, добрый день. Нет, давай, ты начинаю. У тебя чуть-чуть вот назад. Вот, вот так у все, у тебя, все, все, все. У тебя лучше да. получается <клышко> это начинать. Бумажкой. <Да. клышко> <клышко> Бумажкой. А. Уже все, уже такой... Да, <клышко> это солнце сваляет лицо. Поближе к нам все, как Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колцов, Илья Шамшин, друзья, вы не на забудьте, да, не забудьте подписаться, поставить лайки, лайки колокольчик, уведомления, комментарий, все-все пишите, мы смотрим и мы любим. Да, с да, вами. Да. Чтобы а... быть в курсе всех да, событий. Так, да. сегодня мы находимся, где мы находимся? Давай вот сразу, прям вот. Прямо... Друзья, мы на огромной локации, большая территория, закрытая. Это комплекс Касабланка. Все вы его знаете. Где находится Так, курортный городок? Для тех, кто не знает, где находится жилой комплекс Касабланка, это курортный городок, морская симфония. Вот эти четыре свечки красивые, все их прекрасно знаете и видели. И непосредственно за морской симфонией у нас находится жилой комплекс Касабланка. Собственно, что меня здесь привлекает? Лично меня нравится большое пространство и большая площадь. Да? И то, что дома стоят далеко друг от друга, То есть нет такого плотного пятна застройки. Слушай, ну давай так, здесь большое количество парковочных мест, всегда ездя машину поставить, валом, парковки закрытая вал. территория, охраняемая, под видеонаблюдением, все в шаговой доступности, бассейн, тренажерный зал, фитнес-клуб, езди погулять, но здесь не хватает гольфкара, вот только сел и поехал, да, да? как по полям по своим. Да, на этой территории однозначно нужен гольф-кар, да, чтобы ты летом там, или зимой Катался с кайфом, потому что э, Площадь есть, территория есть Дороги есть, все отлично Слушай, Собственно... А знаешь как, на самом деле, если проживать Здесь, я бы даже так скажу Можно завести свою личную белочку или енотика И пусть здесь бегает, прикормить его Чтобы никуда не убегал А что тебя сподвигло на то, чтобы завести своего, свою енотика. белочку Или енотика Белочка. А белочку, чтобы, чтобы орешки таскала Территория большая Огороженная, все зеленое, можно на здесь насадить, там, я не знаю, пальм, да, яблоки. Да, однозначно территории есть, это не может не радовать. Друзья, то, что касается оформления, все прекрасно все знают, это у нас регистрация, э, ипотеки, все здесь нормально, все хорошо. Собственно, для чего мы сюда приехали? Сейчас вот Самый, прям... Самая главная новость, да? самая плюшечка Да, такая. самая прям жирнющая Фикантная новость. такая. Да. А, сейчас вот прям именно сейчас застройщик готов вам продать квартиру. Он вам продает квартиру и делает наполнение на 100%. То есть это ремонт, ремонт, мебель, мебель техника. техника. да, То есть, а все Причем построить... техника, кстати, достаточно очень хорошая. такая хорошая. Да, мы сейчас все покажем. Техника достойная, ремонт хороший. Я был неоднократно в этих квартирах. Как это происходит? То есть ты забираешь у застройщика квартиру и, собственно, сразу он тебе начинает делать ремонт и там два ну два-три месяца максимум у тебя квартира готова да друзья можно выбрать квартиру с видом на море с террасы без террасы с видом там на бассейн ну как бы выбор Но, есть куда, куда угодно Да, однозначно выбор есть а, собственно тем самым мы проживаем вроде бы между и сочи и адлером посередине да ну как бы у нас шикарнейший панорамный вид на море у нас огромный огромный магазин перекресток у нас много но Что у нас здесь? Территории есть, Вон, лодка, лодка лодочка. Да, красиво. Территории есть, все есть, все рядышком. И все-таки вот эта история с ремонтом, наполнением, друзья, ну вы сами представляете, вот какую э -э проблему, да, задачу застройщик решает просто вот так в моменте. Правильно Готовый, сданный, заезжай Прям сразу же, даже ремонт Вам не нужно заморачиваться А, многие, наверное, зададут ремонт Блин, а за ремонт я что-то должен доплачивать? Нет, Нет. ничего, в подарок, в подарок да. Ремонт э в подарок, полностью Ремонт, мебель, техника Пойдем к бассейну Друзья, сейчас мы находимся на территории бассейна. Бассейн... Что бассейн? Бассейн красивый, да, единственный... Подгореваемость с подсветочкой. Подсветка просто, да, подсветка кайфовая. Однозначно этот комплекс нужно рассматривать для себя, для жизни, для отдыха. Для отдыха, для личного да. пользования Самое Подходит главное, идеально. Да, друзья, можете на шезлонг разлегчить отдыхать с прямым видом на море. А да, вот, да, за нами море. Да? моря. Виды здесь бомбические. Самая главная территория. Виды, бассейны. Все вот. есть. Вы даже искупались и можно сколько, ну, 15 метров пойти мускулатуру покачать. Да, насчет инвестиционной привлекательности однозначно она здесь есть, да, то, что вам сейчас застройщик дает возможность э купить, да, и у него же сделать ремонт бесплатно, да, это, собственно, все влияет на инвестиционную привлекательность, то есть ты забрал в ипотеку или за наличку разницы нет, все, у тебя голова не болит о ремонте, там, о строительной бригаде, да, то есть, где чего наполнять, где чего покупать, все, вопрос закрыт, и однозначно уходит комплекс у нас в аренду, то, что касается аренды, то, что летом здесь будет сдаваться, об этом даже говорить не стоит, ну, Летом просто здесь балаган. Здесь да. Лето здесь просто. Как очередь, бы... очередь стоит, да. То есть когда люди видят, ну элементарное объявление, они видят там красивые домики, там хороший ремонт, бассейн. Слушай, и... но у нас территория курортный городок говорит сама за себя. У нас дается. Исторически, здесь все, да, исторически да, курортный городок это прям самое туристическое место в городе Сочи. Он так и называется курортный городок. Да, да, да, да, да, курортный да, курортный, да Самое курортный, курортное место. А, дойти до море ну сколько, но ну, 10 минут это просто Ну как... вот, спуститься, вот море в шаговой доступности. Ступ... доступности. Друзья, давайте, знаете, так скажем. Ну, давай примерим на себя. Хотел бы ты здесь жить? Я бы, да. Большая территория, открыто. Мне прозрачна. нравится, что с парковкой нет проблем. Да, у нас в Сочи постоянно, постоянно с Постоянно, да. Про... Ты заезжаешь, проблемы. ты можешь хоть э вот как один мне сказал покупатель Как он, Денис, сказал, как можно свой поставить этот э дом на колесах? Да. Вот, правда, здесь можно дом на колесах поставить, однозначно, как бы он никому мешает мешает. Здесь не можно будет. несколько трейлеров поставить. Да. А, у нас многие приезжают на отдых с семьей на своих машинах. И, как правило, негде поставить собственный автомобиль. Да, тут приехал отдыхать. Здесь можно хоть там, не знаю, там пять машин поставить, и никому просто, не мешает. А, от дома до дома, да, если пойти к соседу, ну, тебе еще надо прогуляться. Ну, взять собачку и выгулять ее. Ну, по крайней мере, можно прогуливаться на территории утром, днем, вечером, перед сном. Вечер знаешь. Марафон, то тоже неплохо здесь прогуляться. Да. А, пропускной режим в этот комплекс, да, то есть стоит КПП, лишь бы кого не пускает, то есть всегда идут допросы, кто-то кто таков, все под запись, <laughs> да. Все строго. Да, все фиксируется, номера, естественно, за кто, зачем и для чего приезжает. Однозначно это к чему? Это про безопасность. То есть если вы приезжаете с своим ребеночком, да, маленьким или большим, неважно, да. За ребеночка можно не беспокоиться. Слушай, ну давай, знаешь как? Давай, вот, э, где находится транспортная развязка, какая доступность? До центрального района Сочи ехать буквально на ну, ну, 20 минут, ну пусть будет 20 минут. Да, 15-15-20 да, ну, минут. Ну куда ты? Ну, ну минут, ну 10-15 максимум до центрального района адлера ну точно так же вот ровно комплекс косбланка находится посередине между адлером и сочи средняя площадь в этом комплексе порядка 24-28 квадратных метров да и есть еще особенность по первым этажам друзья мои по первым этажам есть предложение с террасами большие террасы. Да, классное предложение сейчас скажу 13 миллионов 50 63, да, 63 квадратных метра это у тебя терраса, то есть 63. Терраса огромная, самое главное, знаете, в чем самый интересный плюс такой? Можно зайти в вашу квартиру со стороны подъезда, да, а можно зайти со стороны террасы. У террасы есть отдельно свой вход, и вы со стороны террасы также можете зайти в квартиру. Ну, получается, два входа. Да, а, Что можно сделать с террасой? Есть... Маркизу натянуть и -то Слушай, застекляют. Потому да, что 60 метров, да, у тебя сколько 60, 63 метра терраса, с ней можно делать да, все, что угодно, ее можно просто распилить там, не знаю, там на 3-4 зоны и сдавать. <связать> ты знаешь Пак, как, как, ты, ты приобрел квартиру, приобрел в ипотеку с минимальным платежом, застройщик тебе сделал ремонт мебель, техника, ты только остеклил террасу, поставил внутри насаждение, я не знаю, там диван, кровать, да камин, все, что угодно Телевизор и сделали Или какую-то кальянку можно там поставить, просто неадекватно, да. да. Можно сделать как летнюю какую-то зону отдыха. У -у -у. Хотя у нас здесь лето, можно сказать, практически круглый год. Вот на дворе январь, да, ну что ну, да, друзья, это однозначно комплекс а, для тех, кто сидит, мечтает, да, и хочет и бассейн, и рядом море, чтобы и красиво все внешне было, и видовые характеристики, чтобы все-все-все для отдыха, для сдачи, ну вот, пожалуйста, тебе кособланка. Комплекс крутой, вот ставлю 5 из 5, максимально 5 из 5. крутой комплекс. Да, однозначно, мы на днях были со своим покупателем, ну как произошло, мы там прокатились по каким-то новостройкам, приезжаем а, в Касабланку, он мне знаете что говорит? А чего ты мне сразу не сказал? А я знал, что ему понравится. И мы приехали сюда, и, естественно, человек остался. Да, мы говорим, ну, единственное, мне нужно выбрать квартиру. А так все классно, но вопросов к комплексу вообще нет. Даже на сегодняшний день ведутся ремонты, да, люди делают себе. Кто-то заезжает, очень много здесь, кто проживает уже, машины ставят. Да здесь вообще все. Вот да, все, самое приятное, вот то, что непосредственно перед комплексом ничего не вырастет. То есть, Никогда, да, да, стоит симфония, стоит первая симфония, стоит вторая симфония. Э, вот симфония все и кособанк, То есть, у тебя перед носом никто, э, ничего не построит, От дом до дом большое расстояние. Естественно, тоже в рамках этого комплекса тоже какие-то там не будет. Если друзья захотели, покупались э, на своем да, бассейне. Если захотели бассейн побольше, сходили вон на морскую симфонию, там у них большой бассейн, можно там искупаться. Ну, понятно, вход за, за отдельную плату. А лучше вообще на море ходить? А, а лучше? лучше ходить на море. Э, здесь максимально все в шаговой доступности, что начинает магазинов и заканчивая ну, да, да, все, все, все, все есть, фитнес, не хочешь, все что хочешь, все, Аптеки, что дошло, остановки, многие спрашивают, сколько здесь, как далеко идти до остановки, вот до остановки буквально ну, 3 метра. Я не знаю, ну, тут мне кажется бесконечно можно а, перечислять, но однозначно вот этот комплекс идеально подходит для отдыха, для сдачи, ну она как бы... Комплекс хороший, его нужно смотреть вживую, когда вы сюда приезжаете и смотрите на него вживую и всю вот эту его масштабы, да? Большую территорию. Ну, хочется хочется здесь остаться. Это я бы его, себе. знаешь, как я бы его сравнил бы, наверное, ну, не то что сравнил бы. По площади, я не с одним комплексом Это сравнить. Это, это да. Конкуренты у нас ЖК Невада, это на Мамайке, и конкуренты у нас кто? Гринпейлас. Блин, ну ЖК Гринпейлас, он классный, к нему вопросов нет, но он находится на Соблике и Соблике. Соблик ⁇ это такая большая деревня. Невада он, находится, но, да, на Мамайке, ближе к морю, но... Мне, маленькая... там, локация, мне там локация не нравится. Мне там но... рядом, трасса идет, но... Ну, локация знаю. так себе на любителя. Ну, там маленькая территория. А ну, кстати, один застройщик. Здесь заехал. Здесь можно, если у вас есть дети, пацаны, мальчишки, ну, им просто покупайте футбольные мячи и выгоняйте их на улицу. Или мяришки. машины вот эти электрические, чтобы они. И да, машины. И они на весь день пошли мячики пинать или на машинах. Территория просто. Да, однозначно да, огромный жирный плюс этому комплексу за территорию. Ну, как бы да, территория. Теперь мы посмотрим квартиру, уже готовые с ремонтом, с наполнением. Как это выглядит. Как это выглядит? С ремонтом, с мебелью, с техникой. Поехали. Друзья, приглашаю вас квартиру. Это у нас 24 квадратных метра. Она у нас без ремонта. Но, естественно, ремонт здесь будет включен, так скажем, застройщика. Хочется показать вам террасу, потому что терраса просто гигантская, это 63 квадратных метра. Пойдем. Вот здесь у нас вход. Получается у нас 1 световая точка. 2 и три. Вот там, кстати, можно сделать э, еще выход на... Ну, куда? на террасу. Да, пойдем. У нас терраса 63 квадратных метра. Есть прямой вид на море, на Зили. У нас здесь э, парковка. Кстати, именно за этим домом, это 14 дом у нас, за ним есть парко... парковка. Она очень большая, и туда никто не заезжает, потому что это место, в принципе, не видно. Но ну, Кто живет в этом доме, видит. Кто не живет, не видно. Но ну, разницы нет. То есть ты можешь там одну машину поставить, две, три. Собственно, терраса 63 квадратных метра. Здесь можно делать все, что угодно. Обратите внимание, он там терраса застекленная. Вот она там за мной. Здесь можно сделать примерно такую же историю. Также застеклить, может быть, разделить на какие-то зоны. Однозначно, то, что мы здесь имеем, можно ну, делать что все что захочешь здесь масса вариантов нужно только немножко фантазии добавить 63 метра террасы друзья опять же когда люди приезжают на отдых когда люди приезжают на отдых ну классно ты приезжаешь у тебя там квартира здесь огромная площадь здесь можно друзей знакомых родственников я не знаю соседей приглашать и вместе отдыхать кайфовать вот здесь тоже можно какие-то территории разделить друзья здесь единственное вот немножечко фантазии да включить и можно грамотно распланировать именно свою террасу. Сейчас мы пойдем с Иваном, посмотрим квартиру готовую с ремонтом. Вот у нас номер, номер два, вот ключики уже с э, собой. И покажем, собственно, как выглядит готовая квартира. Итак, друзья, добро пожаловать. Давайте покажу вам квартиру с ремонтом, готовую. Ну, давайте так, сделаем небольшой акцент, потому что застройщик только доделывает ремонт. Закупил все мебель, самое главное, посмотрите, смеситель у нас большой тропический душ будет. Здесь у нас вытяжки, духовые панели, шкафчики. Давайте вкратце. 24 квадратных метра. На стенах у нас декоративная штукатурка. Красивая. Здесь у нас будет диван, мебель. Здесь кухонная зона будет. Самое главное, посмотрите, встраиваемая красивая дверь. Без всяких наличников, без ничего. Ручки, все красиво, симпатично. Теплые подогреваемые полы. Самое главное, дверь красивая, качественная. Что у вас здесь? Стиральная машинка. Здесь у нас будет э, санузел, бойлер тропический душ, здесь инсталляция, вот инсталляция, стоит все, стоит застройщик, просто делает, подготавливает это, готовая квартира, упакованная с ремонтом, друзья, что мы вам показывали, если вы хотите приобрести квартиру в ипотеку, не в ипотеку, то ä, вот, пожалуйста, еще буквально чуть-чуть скоро, даже сейчас вам покажу, посмотрите, целая куча разных подстаканников, Здесь максимально, она будет упакованная от и до от бинта до ваты, как говорится. Давайте покажу. Есть у этой квартиры еще красивая большая хорошая терраса. Это первый этаж. Что мы здесь можем поставить? Поставить какую-то там огородить окна стекла маркизу, да, еще что-то сделать. И вот такая вот своя закрытая территория. Здесь можно поставить диван, э, приватную какую-то мебель, ротанговую мебель, сделать вот эту территорию, знаете, своя такая летняя кухня и самое главное посмотрите давайте посмотрим у нас прямой вид на море видно да друзья конечно видно что с этой стороны что с этой стороны шикарнейший звездец пойдемте покажу друзья какой панорамный вид на море сейчас я вам покажу друзья вы такого не видели Так, а ну-ка скажите где вы наблюдали такой вот вид на море Виды шикарнейшие Поэтому, друзья, что я вам могу сказать Пойдемте чуть-чуть дальше да, Закончим всю нашу мысль, всю нашу идею Если вы хотите приобрести недвижимость здесь В городе Сочи, а именно э, в комплексе Касабланка Где готовый ремонт, ремонт мебельтехника Хочу вам показать, посмотрите, у нас плит система уже стоит И какое освещение, а самое главное потолки да, Потолки у нас подсветки. Верхние потолки, вот они как бы... А, вот здесь, друзья, у нас будет кухоная зона, и вот здесь у нас потолки, они... Освещение включается, знаете, как парящий потолок такой будет. Самое главное, хотите узнать всю новость, всю информацию, чтобы все это провести, пишите, звоните нам, и мы дадим вам вот, вот эту вот нишу. Друзья, финалочка. Однозначно комплекс именно для отдыха, для сдачи в аренду, для отдыха, для себя и, скорее всего... Для а... жизни, друзья. Для большой семьи, да, то есть, ну, там семья, где однозначно более трех человек, однозначно здесь есть территории, есть, что у тебя есть, террасы есть, все у тебя есть для жизни, для отдыха, для кайфа. Ой, друзья, извините, ну, правда, видите, правда, вот, ну, честно, не хотел. Вот комплекс максимально. знаете как, если вы даже сюда приедете, захотите посмотреть его вживую, вживую он передается... Ну, в разы тысячи раз лучше, чем вот через... Ему приезжаешь, да, это значит, ты влюбляешься, ты видишь территорию, ты видишь э, новые свежие дома, эти хорошие здесь окружения, все люди новые, свежие, все, не знаю, с разных регионов, и всегда можно с кем-то, ну, познакомиться, Знаешь, подружиться. Знаешь, это, это такой, это какой-то город внутри города, такая, своя маленькая деревня, закрытая отсюда деревня. даже, да, отсюда, особо выходить не хочешь, ну, куда выходить, ну, и так нормально. Да. Да, однозначно, рассмотрите, присмотритесь, и... Мы с вами и для вас. Да, друзья, но самое главное, вы для себя просто в голове э, соберите все плюсы, все минусы. Плюсы это что? Ремонт, ипотека, территория, закрытая, локация. Что здесь еще? Да здесь все. Терраса да, просто. Мы, мы сейчас да, стоим, у нас со середины января, я смотрю на море, но... Ну... Обалденно. Сзади вид вообще просто безумно. Еще видно, зеленые. Да, акун видно. Актер Галакси. Ну, то есть, э, виды просто бомбические. Присмотритесь. Жилой комплекс Касабланка. Да, мы Но вам... на самом деле это тот комплекс, который вам нужен. Комплекс вот прямо от всей души. Максимально крутой. Всем пока. Все, друзья. Всем пока. А, друзья, давай еще. Давай попросим. Вот ну, комплекс постарались для вас поснимать, пусть поставят максимально побольше. Да. Работы. Вы напишите, интересны ли вам такие обзоры, как мы сегодня для вас делали. Если да, пиши плюсик, пиши да в комментариях. Если нет, скажи все, все равно, равно пиши плюсик да, да, или, или, или минус. Или да, себе. Но, друзья, напишите, пожалуйста, вот, ну, побольше комментариев. Давайте вот э, одна большая просьба, вот этот видеообзор разберем по полочкам. Что понравилось, что не понравилось, все плюсы, все минусы. Все, друзья, давайте всем пока, до новых встреч. До свидания. Wow.